Здравствуйте, друзья! Меня зовут Санька, и вы на канале Озейчик Сталк. И сегодня мы вернулись на заброшенный лагерь, чтобы доснять видео. И мы его доснимем. Возвращение в этот лагерь. Так как в прошлый раз замерзла камера, мне пришлось сюда вернуться. В этот раз я немножко лучше подготовился я думаю вам понравится этот выпуск а прямо сейчас мы идем самое первое заброшенное здание которое более-менее уцелело заходить мы будем вот отсюда смотрите первый этаж Заброшенный лагерь Ну вот, друзья Мы уже и заходим В это здание Я не знаю, здесь ли Вход сам В это здание Кажется, все-таки Я не туда немножечко попал Ну и что Сейчас мы его все равно отыщем Да, когда по лесу идешь, такое чувство То, что здесь кто-то еще есть Вокруг собаки лают Второй вход Нету, нету входа, ребят Ну, сейчас я его все равно отыщу Пойду в круг Смотреть, как сюда попасть Я нахожу Разбитое окно, выбито полностью Думаю, сюда забраться. Или все-таки да, полезу в окно. Фух, запрыгнул в окошечко. И вот такой вот, ребята, вид. Не очень как бы. Давайте посмотрим. На стенах висят картины. Все разломано. Вот такой вот вид. Очень-то как-то хорошо все выглядит. Мебель, разбросана мебель. Мрачненько здесь. И, если честно, друзья, все сломано. И темновато выглядит все это. А вот он и вход был. Наверное. Ох, точно. Я не с той стороны сюда зашел. Здесь много всего интересного. Это идут как корпуса, друзья. Корпус. Вот одна часть корпуса. Здесь, я так понимаю, ванная комната. И вот, то есть, все, через окошко залез и попал сюда. Идем в следующую часть этого корпуса. Ребята, тут и правда кто-то живет. Внутри собака, друзья. Я читал то, что здесь живут охранники. Мне, наверное, придется отсюда свалить. Я сваливаю в другое здание. Лает собака, если вам слышно, лай собаки. Фу, как хорошо то, что там нету прохода в другую, в другую дверь. Я ухожу на следующую заброшку, друзья. Если вам видно. Вот разрушенный старый дом Он еле-еле стоит Я попробую в него зайти Но я недалеко ушел От того здания В котором лает собака И не зря меня всегда посещают Чувства, что здесь кто-то есть Здесь реально живут люди В этом заброшенном разбитом городочке Ха. Интересно Даже смотрите Березовый сок еще замерзший С весны Вот такой вот разбитый старый дом заколоченный весь, он стоит уже под склоном просто как будто сейчас рухнет вовнутрь я наверное не пойду сейчас окно просто затнянем. что здесь ну здесь как такового ничего интересного нет, идем дальше отошел я от этого разбитого здания и попадаю на следующее Друзья, за ним еще одно, если увидите. Здесь еще одно. Там дальше еще одно здание. С той стороны шестой отряд. Я в нем был. В прошлом видео, если вы смотрели. Вот здесь стоят вот такие домики, если вам видно. Темные. Фух, сюда, сюда, я не знаю. Давайте зайдем. Вот, ребят, захожу еще одну заброшку. Здесь также не очень-то... А, этот хруст! Как он меня убивает. Все валяется. Этот лагерь заброшен, наверное, очень-очень на много времени. И что здесь сейчас происходит, это просто ужас. Вандалы все разбили, все разобрали. Здесь нет ничего Во. Вот что осталось Самое ценное в этом лагере Видимо камин Мне кажется здесь тоже совсем недавно Кто-то жил Потому что если есть Камин, то здесь жилое помещение Можно греться Ну и то есть Одну комнату отапливать Им реально Ванна да себе, ребята Это была баня Баня с бассейном Друзья Баня С бассейном, друзья Вот с таким вот бассейном Все в синем кафеле Да Неплохо Здесь было когда-то Но нас сгорела Она сгорела, друзья Ну и продлила уже Что сказать, это весело, но ну, мы идем в следующую заброшку. Вышел я вот на такую вот площадку, а вокруг разбитые здания раз, два, а вот шестой отряд, который снимал я в прошлый раз. В него, в него мы, я думаю, уже не пойдем, но возле него есть два бункера, один перед ним, другой сзади. Перед ним я смотрел, он закрыт полностью. Ну там такой робот, то что его снять невозможно. Раз два, вот еще дальше здание одно, друзья. Вон еще выше одно здание. Сегодня может быть будет крутое видео. Смотрите продолжение первого этаж первого здания. Друзья, если вам слышно, лай собак просто повсюду, и мне кажется, что они все ближе, ближе и ближе. Но все же давайте Заходим В это здание Я не знаю что это было Какой-то комплекс видимо Нет это наверное Такие же корпуса как и везде Там был шестой отряд Здесь я не прочитал Я не был с края этого здания Лестница просто ужасная Мраморная красная лестница Какая-то была и Просто разбили всю Стул. А, как он меня жутки нагнал. Розовые комнаты. Уже все павшие. Душевые кабины. Здесь был кафель на полу. Когда-то здесь было очень красиво. Видите, все голубенькое. И все разбито, разбито вынесено, сломано пойдемте в другую сторону посмотрим, что здесь да я по ночи не могу, друзья, выезжать по ночи на всякие заброшки, так как я живу в своем доме, у меня дел вечером очень много. Ну и работа, соответственно. Ну, ничего тут интересного, все однотипно. Все одно и то же. Вот шкафы. Мы идем на второй этаж. Поднимаемся по этой супер-лестнице. Здесь также, Но здесь три этажа, друзья. Так же, как и в шестом отряде. Есть хоть... Это что? Ладно. Пропустим. Может быть, показалось. Но мне кажется, упало стекло. Здесь уже куда покруче На втором этаже О. Ну да Здесь уже осыпаются стены Так может и потолок на голову упасть Будем надеяться, что этого не случится О. Да, мерзнут руки Хотя в перчаточках но все равно ну здесь как-то опять был шум друзья здесь тонки есть вот это палево. ладно все равно мне эти мысли не отпустят то что я здесь не один что мы ни на какого, мы ничего здесь не попадем. Но этот лагерь находится в лесном массиве от жилых комплексов на расстоянии, я вам скажу, даже намного километра, наверное, может полтора, да нет, может меньше. С одной стороны частные сектора есть, но если даже и пошуметь, вряд ли тебя услышат идем на третий этаж О, чуть не упал да опасная лестница так рухнет и я вместе с ней Фух, третий этаж и опять стоит посередине стул как непрекаянный да здесь конечно пол... ну, не прям так опа опять они да, друзья, я сюда вернусь, наверное, весной И увижу здесь полные арки вот Таких корней Они в каждом здании прорастают с этажа в этаж Это будет круто Вот они, смотрите Я думаю, почему отваливается Везде кафель, он лезет под кафель И это все рушится Чем дальше Чем больше их Этих корней Тем больше разруха этого здания Может быть, через годик может быть и весной сюда приехать и посмотреть на все это. Да, друзья, третий этаж, одно и то же. Фух. Давайте сделаем это видео немного покороче, так как монтаж будет все равно длинненький. Я закончу видео на этом здании, а следующее видео сниму в следующем здании. Всем спасибо за внимание, это был канал Азейчик Сталк, подписывайтесь на канал, по возможности лайкосики, всем удачи, всем пока, встретимся в следующем видео.